Итак, здравствуйте друзья, здравствуйте уважаемые зрители, здравствуйте уважаемые подписчики, сегодня приветствую вас Итак, мы сегодня поиграем с вами Bigfoot, будет она в записи Что за игра, как геймплей и всякие там прочие штучки вот, Ну давайте начнем, как бы, а прежде чем начать я хотел бы э, сказать, что вы не забыли подписаться и поставить лайк этому видимому, видео, и э, будет э, очень приятно, если кто-то подпишется и поставит свой драгоценный лайк, а мы продолжим игру уже буквально через секундочку. Ну давайте опять, я уже как бы чуть поиграл и посмотрел. Есть, конечно, вопросы по игре. И вот карта, есть карты разные, здесь три карты, Gross даже две карты. И Claire ну короче. Говоря, ну давайте начнем с Рослэг и э, кого мы выберем. Раз, я даже не знаю, Рик, я уже пробовал. Давайте видим э, более похожее имя, я думаю, что он меня не подведет. Чтобы у вас не заметил, необходимо замаскировать капкан и э, местная газета заполнила мне статью в национальном парке. Десятки жертв, это, Та-тата, Бигфут. Напоминаю, что Бигфут это такое э, животное, которое похоже на ети. Короче, обезьяна, горилла. В общем, всячески такая тварь э, В общем понятно, да, и как бы мы окунаемся в мир Bigfoot и сегодня мы с вами ее немножко посмотрим. Вот так она ч... начинается. Привезли мой трейлер и как бы посмотрим, что она стоит. Стоит она 372 рубля на стиме. Игра находится с 17 -го года в разработке, друзья мои. Представьте себе, за три года игра как бы до сих пор разработки, и вот нам показывают неужели здесь так. берем все что можно есть в круто сигнальные факелы ракетница ракета, ракета очень даже интересно а вот и капкан он все же у нас есть смотрите друзья Палатки... Так, э, лимит предмета, понял. Одну палаточку, аптечка Что еще дают разработчики нам на э, первый геймплей? Это еще сигналки. Кнопка взаимодействия E и ракетники мы уже взяли с вами еще дрончик я вроде бы почитал как им пользоваться и э, давайте попробуем его сегодня запустить и посмотреть как он вообще работает а прежде всего вот еще два капкана это круто я их сначала не взял давайте откроем ящики Здесь пусто. Закрыть. Давайте открываем. Здесь тоже пусто. Холодильник. Мясо. А, ну, зачем оно нам нужно? Ну, давайте возьмем пару кусочков. Вот так хватит. Оставим здесь. На всякие пожарные. Вдруг мы будем проголодываться. И нам нужна еще одна птичка. Как я пользуюсь еще... А вот это мне приколола очень сильно. Такая гитарка. И вообще приятный звучит. Можно поиграть на гитаре. От сколько ты? Так... Ну, в общем, вы меня поняли. В общем, как сказать, то, что определенную мелодию не сыграешь, но... Что-то же есть как-то. И что они говорят? Мы охотимся на вот такого большого, большую обезьянку. Нам предстоит в этой так, как пользоваться аптечкой. Давайте сначала найдем аптечку. Так, две. Полное здоровье. То бишь нажимаю и сразу пользуюсь. Как пользоваться огнем, костер нужно... Собирать доски, камни и вся такая. Палатку мы строили уже. Я пробовал построить. И давайте возьмем винтовочку. Винтовочка у нас такая. Перезаряжаемся. И вот он, наш прицельчик. Но я уже поюзал немножко игру. И как бы вот. Опять проблема в том, что быстро очень все темнеет. Быстро светнет, Как-то все быстро происходит. Я быстренько проскочу по вот этому периоду, чтобы более-менее показать карту вам, вот. И как бы написано то, что обитают якобы олени, там еще кто-то, ну в общем охота. Охота, ну я запускал игру, мне встретился Бигфут. Не встретился бигфут, он меня убил, съел, короче, и все такое. Э -э на карте я встретил только медведя. Вот э медведя я встретил и как бы я его по крайней мере не убил. Не, убил я его, но что-то как-то. Вот худ я бы хотел, конечно, поохотиться на... и тому подобное. Вот. А вот как-то не получается, только попался гризли. Попался гризли. Мы собираем для костра палочки, но пока, пока я не понял, как тоже им пользоваться. Я сделаю по потише звук насколько можно ага. Ага. Ну, совсем тихо но не знаю если я его уберу вообще как будет это выглядеть так и дальше продолжить насколько это тихо будет я не знаю но... по крайней мере мне будет удобнее так вот как-то быстро камешек, камешек, потемнело у нас, не забывай, кнопочки, пока с кнопочками я тоже не сильно -то дрожу, это, ладно, это бывает, в общем вот такая у нас игрушечка, ждет 30 сентября, но ну, не знаю. Мне кажется, здесь куча, куча всего можно сделать. Во-первых, посмотрите э, на лес. Лес как бы лесом, но ну, как-то если сравнить его даже с тем самым хантом, да, ну, как бы он получше. Тантер, вот. uh, да, вроде бы он называется Вроде бы поинтереснее, но единственное то, что там Нет, по-моему, есть там смена uh, Я даже не знаю, есть там смена Дня и ночи, но у нас она есть, короче uh, У нас сменяется день, ночь и тому подобное Сейчас мы пойдем опять по тому пути, которым я уже ходил. И попробуем найти, поставить капкан ближе к где-нибудь, я не знаю. Три капкана у меня есть. Я вот ходил здесь, знаете, и вроде бы я как бы нашел плачугу, этого зловещего мертвеца, зловещего чудовища, да, вот с огнем я как-то вот еще не разобрался, как, как зажечь и что что вообще делать. А вроде палочки я собираю, а вот как быть с огнем. Пока, пока я не знаю. И мы просто двигаемся, ищем себе. Я думал, это животное какого-то. Вот ночью, ночью мне попался только медведь, и посмотрим. Выйдет ли он сейчас или нет я этого не знаю как, как здесь вообще запрограммировано, написано то что э, в, я читал в стиме то что 80 разновидностей животных но я их по моему не увидел, я их не заметил вообще э, хорошо было бы если бы он собирал грибы хотя э, темнота конечно вот это не очень хорошо для чего для изучения местности да как бы пошел на охоту ночью кто ходит на охоту скажите кой дурак ходит ночью на охоту ну, явно не один человек из будучи здравым здравомыслящий, да, не пойдет э, на охоту Поэтому я даже не знаю, вот э, как э, второй день пошел, а значит мы дожди до 12 часов. Ну вот, э, как бы вот этот весь геймплей, который есть в игре, ходишь, ищешь, Логово или что-то такое, что-то подобное логово, да, короче. Охота охоты нет никакой, ну, кроме того, что э, охотишься на эту чудовище. Да, так, добро пожаловать в лагерь туристов. Я уже здесь и был, как бы, но еще раз. Я попробую с огнем у меня проблема я не знаю, как разжечь. Вот здесь взять дощечку, окей. Дощечки у меня 17 штучек, как их, как их вообще разжигать, я вот не пойму. И так вот я не разобрался Здесь зажечь Чего зажечь а, фу, Сигнальный факел Зажигалка у меня есть вообще Или что-то подобное Я не знаю ну, Давайте сигнальный факел используем не знаю. От сигнального факела он тоже не зажигается. Есть та же самая гитарка. Ну как вот зажечь чем? Окей. Давай камеру камера дрон все что нам не нужно но вот как зажечь огонь я вот я вот не поймаю до сих пор вот не разобрался и как бы с этим все давайте попробуем Зайти-то почему нельзя? Я же должен елки-палки прятаться как-то или как? Нет? Это не было при в игре? что такое. Чтоб там зайти и как бы отдохнуть там до, до утра или еще что-то. Нет? тоже не было про да, как бы... не знаю даже М -м -м -м -м -м. капкан 4 э -э, ветка палка и ветка две разные вещи а, елки-палки ладно ракетница на 4 э -э, факелов 6 э -э, камера ночного дня. 3. Ну что, как, как Костром быть Я вообще не понимаю Я вот стоял Здесь Так, подожди А куда он делся? Окей okay добавить палку Давай добавим палку также это должно как-то происходить или как ну по по логике вещей это елки палки куда мне ее добавлять если вы не показываете Куда то давайте будем так Не знаю Как разжечь костер Жму все кнопки Которые есть Должно быть использование палки. Вот как бы... А, вот. Так, теперь давайте еще зажечь. Подождите, я еще палочку кину, то чтобы горело что-то как-то. Тяжело это все происходит как-то в игре. Зажечь. А чем он зажигается? У нас нет зажигалки. да? Как бы чем зажечь ее? Вот Я с трудом понимаю игру. Не обжать все. Серьезно. Действий, кнопок нету никаких. Ладно, пойдемте дальше, у нас уже расцвело и Возьмем наше оружие и пойдем дальше Исследовать этот жестокий мир Пока я изучал костер Как разжечь костер и тому подобное я бы вот как бы знаете изучаю местность и я в принципе вот запомнил место где встретил, ну не знаю, добегу ли я бы оттуда в принципе можно побежать это болото окей еще вот какой-то домик я вижу а мы прям вот по болоту дойдем да, даже не соизволились смотрите еще какой-то домик Давайте сюда забежим, я его видел посмотрим что у нас здесь есть вот такой домик на болоте и Правильно ничего в нем нету, коробки сумки в холодильнике. Так, а кого мы забоялись? Был такой звук то, что. Давайте закроем, а то вдруг животные какие-нибудь придут. В общем, изучаем это, изучаем местность и ищем э, логово, короче, по животному. Я не понял, если честно, отчего он забоялся. Каждый раз у нас будет, если нас он убьет, то каждый раз мы респауниваемся, и ну, дело в том, что он меня уже убивал, и как бы мы будем заново перепроходить, все заново изучать, Поэтому запоминаем места, которые уже были, и... Бигфут это да, типа дети и тому подобное, так что мы будем охотиться на него. В общем болото я прошел э, даже 30, минус один градус типа Кинг Конга или тому подобное, да. Ну, короче, дикое животное, которое убивает людей по всему штату там или где там, короче. Ну вот. Отправили в заповедник, чтобы данное животное. Вот оно. Я его увидел, ребята, вы его тоже видели, как вот здесь и нужно ставить капкан, я думаю, что он еще здесь. Спугнул я его, и посмотрите, какой у него дамаг. А куда он убежал, елки куда ты побежал мой друг давайте пройдем туда я думаю что где то здесь далеко он не мог уйти а значит где то вот здесь его локло я так думаю что здесь на самом деле возможно и не здесь но вот где то в, этом, в этих окрестностях может быть мы с вами а нам удастся его убить сегодня может нет он нас убьет ну короче одно из двух В общем, как бы игрушка в этом плане то, что да, вот тебе нужно поймать, убить его, понятно. Я думаю, что как бы всем Понятно, что игра не, бюджет, там, не стоит своих там миллионных бюджетов, да, но график по мне лес. Вот деревья не шала не за то время, что мы с вами ни одно дерево как бы не шалохнулось, что, а то никакой.. Визуальности Тупо все стоит Но за 370 Я считаю что... Хотя За эти деньги наверное купить получше игру Но не знаю Надо что-то Я бы посоветовал разработчикам Более Такой геймплей И поменьше хп как бы, чтобы было интересно что я ему плюхнул один выстрел и чуть чуть я ему буду всю игру убивать сколько это часов уйдет если так взять в корень что странно вот как бы Ночью спокойно мы прошли с вами без каких-либо э, спичек там, другими животными. Тоже это плохо, потому что ночью животные же должны бегать, ну, как бы, не знаю. Там, олени, тигры, ой, олени хотя бы, добавить олени. Чтобы было весело проводить время. Да, элемент хоррора он присутствует как бы страшно особенно внезапно когда этот э, ночью или э, вот такие моменты тоже страшно как бы. ну не знаю страшнее мне кажется будет какой-нибудь для человека другой, другой другая игра ну специфика игры вот весь весь геймплей охота на вот этого э, здорового здоровую обезьяну которая метров 4 это уже кинг конг ребят она в два раза больше меня как бы ну как бы чуть-чуть конечно нереальность фантазии разработчиков за небесная да. в общем карту мы практически всю за две ночи обошли так, палки видимо у меня все полное как бы за две ночи обошли в этот раз нам как бы повезло У нас пока еще никто не убить но это еще пока так что я думаю что не каждый, не каждый человек захочет в это поиграть особенно человек даже взрослые, как бы, посмотря на вот этот обзор, как бы скажет, зачем я буду покупать 300 рублей, за 300 рублей игру, когда могу бесплатно по поиграть в Hunter Classic, да, как бы, не знаю. Где есть и звери, да, и где можно поохотиться, но ну, пусть я заначу знаю сколько на оружие но по крайней мере мне будет приятен этот геймплей и какой здоровая обезьяна за мной бегать не будет но... сейчас мы вот этот круг вот сделаем и мне вот серьезно да, вот как э -э, ведущему трансляции, идущему какой-то игры, вот э -э, экшен, конечно, присутствует, хочется завалить это. Э -э, зомби, да, э -э, блин, зомби, я всё я, я хочется убить этого Бигфута, но интерес, конечно, есть. И да, посмотрим вот, по просмотрам по данной игре, и, может быть, публике она понравится, и, да, буду я ее стримить или нет, но... Я думаю, что вряд ли кому-то понравится такой геймплей. Тупо мы сейчас прошлись по карте. Уже практически круг. Никого кроме обезьяны этой мы не встретили. Ну, было то, что я встретил один раз медведя вот, я не буду брать то что вот никого нету типа есть но факт остается фактом то что день ко мне на меня напал один медведь потом второй медведь И все больше как бы Таких каких то царов не было А я потом что еще ну, не знаю больше как бы, Ну у человека просто не будет интереса Потому что ну, как бы, Если вы сделали охоту То а, дайте немного больше Зверей на карте и э, как бы будет, э, животное, да? может быть, разработчики э, чисто на вот это, но я не собираюсь здесь э, часами <coughs> гоняться за этой <coughs> сумасшедшей гориллой, которая безумное количество хп. Вот, и не знаю, даже вот... Э, может быть я ошибся в покупке. Даже не могу ничего сказать. Второй лагерь какой-то. Нарол лагерь, здесь кровь, кровь, кровь, значит, здесь он был. Значит, вот где-то здесь нужно ставить ловушку, я так думаю. С кастром вот непонятно, да? Если я буду мерзнуть, все что делать? Давайте его поставим сюда, что будем ловить, я не знаю, на живца. Он по-любому должен прийти сюда. Еще одну птичку. Главное теперь самому не попасть. Скотина, пришел Все. И убил меня. Ну, все же я выжил. Выжил я, короче, после долгой битвы. сейчас я птичку. Здесь значит мы сейчас поставим капканы. И придет ли он еще сюда непонятно? О, мясо. Есть у меня мясо. Подождите. И как его положить? Кнопка вот тут взаимодействия нет. Она у меня в руках мясо. И как его положить? А, вот. Вс, вижу, понял. Сейчас еще не действует. А, ну вы целый, без проблем. В общем, растаял я вокруг. Вокруг мясо и капканы. Главное теперь самому здесь тоже поставить мясо. В общем, я теперь понял, как э, взаимодействовать с предметом. немного надо, надо подавишь просто рисовать это все. Давайте еще выберем один капкан. Я не знаю. И будем выжидать его здесь, как бы. Больше у нас выбора нет. Кругом у нас стоит ловушки. Любому он придет сюда, потому что здесь такое место. Уже излюбленные им у нас есть еще один капкан. Мы можем еще использовать капкан. А дальше можем использовать где-нибудь вот здесь, допустим. можно замаскировать как-то как-то ну скорее всего нужно а пока мы попробуем зажичка с черчик Не выбрано, пишет. Дальше ничего нету, палка. Ну что, сегодня охота у нас удастся или нет? Давайте пойдем дальше. Здесь куча капканов я думаю, что если он попадется, то мы услышим это. А пока мы продвинемся ближе к нашей базе. Возьмем там подожди, не туда, а сюда. Я бы прогулялся по лесу... Ну, не получается, все же. Прогулялся бы по лесу, посмотрел, что еще есть, как бы... Кроме вот этих... Спустился бы вниз и посмотрите посты пройдемся. А, все же он плавает. Круто. Значит, можно прятаться от него в воде в случае чего, да? Ну, в общем, с костром мы так не разобрались, я не знаю, Но, ну, наверное-таки, в общем, смотрите, если наберем там, сколько, хотя бы 100 просмотров по игре, там, не знаю, просмотров и 50 хотя бы 25 лайков ладно, 50 не буду много слишком для нашего канала хотя бы 50 лайков то будем продолжать эту игру как а играем не еще вот, а если не наберем, то как бы, не знаю, закончен. Значит, оно вам не интересно. Вот. Ну, в общем, договорились. да? Вот 100 просмотров. 25 лайков. И продолжаем работать по данной игре о появилась собачка собачка все же появилась а говорили то что не будет э, собачки скоро появится ну, вот мы встретились с собачкой с вами. все же есть еще кроме медведей есть собаки. Так что. Ну вот днем, ну или волки, Волк, собака. Ну, по, понятно, да, то, что хищная из она бы, знаете, вот, ну, похожа на собаку Ну, в общем, вы меня поняли. Если наберем побольше просмотров, больше лайков, то будем стримить эту игру, как бы реально. Попробуем, мы все же, не знаю, хватит ли у меня нерв на убить этого какого... Бигфута и проверим свои железные нервы потому что ну, вот сейчас полоска хп у него еще уменьшилась видимо все же он попался а... на одну из можно в принципе сбегать, быстренько посмотреть, может он попался в капкан, не знаю. Ну, полоска ХП у него уменьшилась, значит он погибает, а то лишь, значит его можно уничтожить. Да, как вот. Ну, на этом, друзья мои, все. Это был Бигфут, который я планировал постримить, но к сожалению, я сначала решил что как бы, зайдя в игру я посмотрел поиграл решил что сделать лучше сначала видео если э, видео наберет просмотры там лайки и подобное да подписчиков там допустим два хотя бы принесет вот, то тогда мы будем вот, э, пока она у меня будет э, папки как говорится отделку. а потом как бы если проявится такой интерес к ней то ну в принципе игра не так уж весомая что ее можно в принципе скачать обратно вот ну в общем вы меня поняли да подписывайтесь не забывайте подписываться на канал ставьте свои драгоценные лайки Пишите свои комментарии по поводу этой игры. А у меня на, на этом все, друзья мои. А это был, была игра Bigfoot, которая находится в разработке уже а, около трех лет. А, поэтому... По геймплею вы все видели. как бы, по... Ситуативности тоже Как бы Игра находится в глубокой разработке До сих пор Планируется выход э, игры 30 сентября 2020 -го года Плохая дата Конец сентября Вальгала Ну в общем Вы меня поняли Вальгала Там еще какая игра выйдет, по-моему, Киберпанк, да, которую мы будем транслировать тоже. Я планирую транслировать Киберпанк 2077 и как бы я не отошел от этого, до сих пор буду готов ее приобрести, если вы не против, ставьте лайки, преданонс, как бы, можно так сказать, да, как бы Тверпанк будет на нашем канале. Вот. И что еще хотелось бы сказать в конце. Спасибо всем за, прият... э, за просмотр. Спасибо всем, кто поддерживает меня. Спасибо вам, уважаемые подписчики. Спасибо всем. Сегодня все.